Bonjour Лизами. Здравствуйте, друзья! Сейчас ничего удивительного нет в том, что на столе можно увидеть соленые торты. Служат они в качестве закуски и, должна сказать, что вид у них очень привлекательный, а вкус разнообразный. Сегодня я остановилась на капустном закусочном торте. Нежный, сочный и вкусный. А что еще нужно, чтобы хорошо покушать? Как и для сладкого торта, для соленого нам нужно приготовить коржи. Мелко нашинкованную капусту посолить, хорошо ее размять и отставить минут на 10, чтобы она пустила сок. После чего добавить к ней укроп, яйца, столовую ложку сметаны и муку. Замесить тесто, как на оладьи. Приправить по вкусу. Жарить коржи с двух сторон под крышкой на среднем огне. Из этого количества продуктов у меня вышло три коржа. Теперь их нужно полностью остудить. А пока займемся начинкой. На мелкой терке натереть сыр и вареные яйца. Добавить тертый плавленый сыр, порубленный укроп, раздавить несколько зубчиков чеснока. Все заправить майонезом. Используйте специи по своему вкусу. А далее перекладываем капустные коржи, щедро смазывая их яично-сырной начинкой. Я обмазала начинкой и бока, присыпала остатками тертого сыра и украсила помидором черри. Лучше, если торт немного настоится в холодильнике. А теперь можно и подавать, хоть он и является закусочным, мне его вполне достаточно, чтобы пообедать только им. Очень сытный, вкусный, необычный и даже на праздничном столе он займет достойное место.